Паспорт сменит туда и дорогу. У меня не дорог паспорт Советского Союза. Я гражданин Советского Союза. Спасибо. Мне он дорог. У меня его сменили. Сменили. Этим я паспортом недоволен. И тем я буду недоволен. А Потому что Советский Союз это моя родина. Я ее защищал. Понимаете? Сейчас другие времена и ценности другие стали. Но та страна милее нам, мы за нее тогда сражались. Поняли? Молодой человек. И пока я жив, мое сердце принадлежит большому, сильному государству, Советскому Союзу, где людей не убивали, решеток на окнах не было, замков не было. Сейчас, вы знаете, что? Звериник. Звериник друг друга убивают, отзывают.